Первый носитель ракеты «Циркон» вскоре пополнит флот. Северный флот получит первый штатный носитель гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». До конца этого года в его состав войдет новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко». Корабль способен уничтожать любые цели на море и в воздухе, а также применять гиперзвуковые ракеты по наземным объектам.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 Согласно документу, все работы по приему корабля в состав военно-морского флота должны завершиться до конца 2022 года. По словам собеседников издания, в настоящее время экипаж корабля завершает обучение и готовится сдавать итоговую проверку. Осенью моряки приступят к испытаниям фрегата в море. До конца года адмирал Головко должен пройти все ходовые испытания, выполнить стрельбу штатным оружием по морским, воздушным и наземным целям. Правда, источники Известий отказались пояснить, запланированы ли пуски с борта корабля гиперзвуковых ракет «Циркон». Базироваться «Адмирал Головко» будет в Североморске. Там завершается строительство причала и инфраструктуры для фрегата. Предполагается, что он войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота (СФ). Это соединение — главная ударная сила СФ. Она включает в себя самые крупные и мощные боевые единицы, в частности, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и флагман Северного флота — атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Весной прошлого года главком ВМФ Адмирал Николай Евменов объявил, что фрегаты проекта 22350 станут первыми штатными носителями гиперзвукового оружия. Именно головной корабль этой серии Адмирал Горшков проводил испытания новой системы «Циркон», в том числе первые практические пуски. Однако на этом корабле установлена лишь часть комплекса для испытаний Циркона. Второй корабль серии Адмирал Касатонов также несет службу в 43-й дивизии ракетных кораблей СФ, но данным видом оружия пока не оснащен. Таким образом, именно адмирал Головко станет первым штатным носителем этой гиперзвуковой ракеты. Адмирал Головко станет третьим представителем проекта 22350. Серию заложили в 2006 году. Головной корабль «Адмирал Горшков» передали флоту в 2018 году. Следующий, «Адмирал Касатонов встал в строй в июле прошлого года. Всего по плану должно быть создано 8 фрегатов «Адмиральской серии», как их называют на флоте. На завершающей стадии сейчас находится «Адмирал Исаков», ведутся работу по строительству «Адмирала» Чичугова. В 2020-е годы были заложены Адмирал Спиридонов и Адмирал Юмашев. Еще два корабля планируется заложить в этом году. Адмирал Головко будут обладать расширенными возможностями, которых изначально не было у его старших собратьев. В частности, на нем установят мощный зенитно-ракетный комплекс 3 Редут», испытанный в прошлом году. Эта система создана на основе сухопутной С-350 Витись. Она может обстреливать одновременно воздушные и морские цели. В ее арсенал входят ракеты 9-96 с дальностью до 50 км, 9-96-2, один с радиусом действия до 150 км и 9-100, способная перехватить цели на расстоянии до 10 км. Всего на фрегате проекта 22350 находятся 32 установок для зенитных управляемых ракет. До фрегатов проекта 22 350 кораблей океанской зоны в постсоветские годы не строили, отметил экс-начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. Все остальные корабли такого класса, которые находятся сегодня в составе флота, появились еще в советские годы, рассказал адмирал. Так что эти фрегаты — начало нового океанского флота России. Они могут образовывать мощные корабельные соединения с эффективной системой ПВО и ударными возможностями. Главная задача таких соединений — борьба с корабельными группировками противника, в том числе авианосными. Создавать такие группировки могут военно-морские силы НАТО, фрегаты Адмиральской серии, как отмечал главком ВМФ адмирал Николай Евменов, самые современные боевые корабли России. Они могут действовать в океанской зоне как в одиночку, так и в составе разнородных группировок ВМФ. Корабли имеют хорошие мореходные качества и отличаются надежностью. В 2019 году адмирал Горшков во главе отряда кораблей ВМФ совершил кругосветный поход, во время которого без серьезных поломок преодолел более 40 тысяч морских миль, 74 тысячи километров. На борту адмирала несут внушительный арсенал. В него входят крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон». На кораблях установлены 130-м артиллерийская установка, а 192-м – 2,30 мм артиллерийских комплекса «Палаш», противолодочный комплекс Пакетник. Кроме того, новые фрегаты оснащены эффективной системой радиоэлектронной борьбы, благодаря которой они надежно защищены от обнаружения и атак противокорабельных ракет. Ранее известия сообщали, что на борту кораблей может быть установлен противоминный комплекс «Диамант», в составе которого есть катера и подводные дроны. Он способен работать на расстоянии до 10 километров от корабля, обнаруживая и ликвидируя мины на глубине от 10 до 100 метров. Также на вооружении есть беспилотники и вертолет. Автоматическая система управления АСУ позволяет фрегатам координировать действия с кораблями, самолетами и даже наземными подразделениями.